Отварная куриная грудка или курогрузь, как ее ласково называют спортсмены и последователи правильного питания, самый популярный диетический продукт. Высокое содержание белка вместе с отсутствием углеводов и с маленьким количеством калорий возводит ее на пьедестал диетического питания. Какими достоинствами она еще обладает и есть ли у нее недостатки? Начнем с самого важного – БЖУ. То, за что спортсмены и люди, вечно сидящие на диете, так любят куриную грудку. Это 110 калорий, 23,6 белка, 1,9 жиров и отсутствие углеводов на 100 граммов продукта. Чем еще полезна куриная грудка? Заранее стоит договориться, что речь сейчас пойдет исключительно о грудке, отваренной, без кожи. Помимо всех качеств, Которые я перечислил выше. Курагрузь также богата витаминами А, П, группы В и халинах, содержит небольшое количество минеральных веществ. Из-за этих показателей белое мясо курицы рекомендовано больным с гастритами и язвами желудка, так как данные вещества нейтрализуют кислотность ЖКТ. Благодаря низкой калорийности и большому содержанию белка тварные куриные грудки являются идеальной едой для людей, страдающих с выточным весом, а из-за малого количества жиров, холестерин ее рекомендуют больным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это все о пользе, но, как и везде, существует и вред. Во-первых, в куриной грудке содержится очень мало минеральных солей, недостаток которых может привести к разрушению костей и зубов. Во-вторых, малое количество жира, которое является плюсом белого мяса, также является и минусом. Жир необходим человеку для выработки гормонов. Если процент жира в организме опустится ниже 20-30%, нужные гормоны. Рационы просто перестанут вырабатываться, что приведет к серьезным последствиям. Но все эти факторы не означают, что вам следует отказаться от курицы. Просто нужно употреблять ее в умеренных количествах, а также не забывать о существовании других продуктов. Попробуйте включить в свой рацион не только куриные грудки, но и другие ее части бедра крылья их называют темным мясом, так как они содержат больше кровеносных капилляров, что повышает содержание жира. Чередуйте разные части курицы в своем рационе. Очень важным условием является и качество курицы, которые вы берете. Помните, что в магазинах сейчас представлены птицы, при взращивании которых употребляют много натуральных веществ. Конечно, лучше всего покупать мясо в деревне у проверенных людей, в которых вы уверены, если же такой возможности нет, избавиться от подавляющего количества химикатов в продукте вы можете только путем варки. Никакие другие термические обработки не выведут столько вредных веществ из мяса. Также не забывайте о морепродуктах и красном мясе. Включайте их в свой рацион как минимум, раз в неделю. И тогда никаких проблем с необходимым количеством полезных веществ не будет. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья!